Всем доброго времени суток друзья, с вами Валерий и рубрика бесплатные игры. Продолжаем мы вот с вами сказочное путешествие за агента Лавца снов в игре Dream Watcher. Ставим большой палец вверх и погнали. Ну что ж, а, закончили мы с вами... Так, смотри. А, закончили мы с вами... Поднялись по платформе, там бесконечная обезьяна у нас была, но сейчас я ее не вижу. Вот. Так, а, в комментах вы написали, что... Возможно, а, платформу вот эту, которую вот мы не могли изначально запрыгнуть, потом начали за... ну, смогли запрыгнуть. А, возможно... Когда обезьяна вот это вот кидается фаерболами, нужно э, сделать так, чтобы она попала на эту платформу и платформа заморозилась. Вот. Испробуем, проверим. Не знаю, как бы как вариант. Испробуем, проверим. Вот. Так, еще э, что? Ну, в принципе, все. <сале> Смотрела, короче, э, искал еще информацию по игре, но.. Блин, ее настолько мало, что это капец. Игра, короче, не в раннем доступе, я это узнал. О, как раз сейчас мы проверим. Вот такая платформа. Давай-ка сейчас ее. Да, действительно, видал. Fireball попал, короче, на платформу и заморозился. Так, надо, короче, сделать. Надо, короче, сделать. Чтобы. А, нет, смотри, попало все. Леха. Задрешь, задрешь ты меня, задрешь, задрешь. О! Бумажки. Э! Я думал, бумажка к задницу прилипла. Окей. Так, выпьем. Выпьем, бодяги. Все, да. А, вот, дверь какая-то. Вот туда не залезть. Опа! книги исчезают, все исчезает. Да, немножко баги есть немножко, но это как бы терпимо. Вот, в принципе. Так, а -а -а -а, перепрыгнуть туда. А, ну и все, да, только туда перепрыгнуть. Окей. А, нужно, короче, момент по -э -э -э выловить момент, чтобы попасть на платформу. Вот. Окей. Окей. Okay. Так вот, а информации по игре мало. Единственное, что я нашел, это то, что в игре будет несколько видов врагов, плюс босс, я так понял. Так, а как? Смотрим, вот туда вот, там вот бумажки. Я попробую сейчас через верх там спрыгнуть, упасть. Здесь вот смотри. Вот так вот. Отлично. А, а, ну да. Вот, несколько видов врагов. Это, короче, один вид мы уже вот видели. Это ледяные обезьяны. Их еще называют... А, мечтающие, что ли, обезьяны? Или обезьяны мечты? Короче, что-то такое. Обезьяны мечты, короче. Вот. А, дальше будут у нас кошмарные обезьяны. Это обезьяны огненные, короче, они будут такие. Они будут. Опа! Куда исчезла? Они будут находиться, короче, в какой-то локации с кошмарами. Ты прикинь, Здесь будет еще локация с. С ночными кошмарами. Ну, в плане Сны, короче, ну вы поняли. Опа. Ты что там делаешь? Э, ты что там забыла, э! Она опять исчезла. А нет я могу ее я тебя избавлю от мучений так надеюсь я собрал бумажки все окей так вот будут еще э -э пауки я так понял, большие пауки, только я не знаю, насколько они опасны. Вот. И находиться они, я так понял, будут тоже вместе. Где кошмары, короче. Так, а что мне делать? Куда мне? Вон там штука, которую надо ударить. Мне надо вон туда. Получается, потом туда перепрыгнуть. Окей. Оп. Оп. Оп. А, нифига себе, смотри, коробки раскрылись. Окей. Ух ты! Башмаки! Обновка приехала. Да, я вычитал еще то, что здесь будут всякие штуки, типа как бы... Вот как вот и башмаки, видишь? Uh, постепенно находиться Всякие хрени Всякая одежка там экипировка Вот Dream Kicks uh... Вот Теперь я по-моему могу Что-то сделать этими Штуками Как я вычитал Вот эти башмаки Они Дают способность Пинать Пинать вроде. Вот. Ну, я не знаю, как это будет. А, ну вот сейчас мы, наверное, и проверим. Херо себе просто, да смотри. Нана. Нана. Ты чё, Ты чё? Или это? Валенки, валенки, не подшиты стареньки окей okay. так это можно то а там б кнуть а смотри помнишь мы шкаф не могли задвинуть походу надо пинать его будет походу надо будет его пинать а интересно еще мы же хранители видели да за решеткой может еще и решетки можем выпинывать так смотри еще стена это а здесь я был здесь я был мы упали короче на начало а, ну, я понял короче нас специально привели к тем местам а, где мы не могли попасть а, где мы не могли что-то сделать О! теперь стена мне не преграда вот Вот этот посох, кстати, я тоже вычитал. Его называют э, спящий посох или посох спящих. Короче, как-то так. Это типа основное оружие агентов вот этих вот ловцов сновидений. Так, я взял. Да, по ходу дела. Вот. А вот эти крючки помнишь, которые на стене были, которые мы не могли лазить. Я думаю, то, что получится э -э залезть, тогда, когда мы найдем перчатки, наверное. Скорее всего. Джинки, да пошла ты, так пинай, зашибись. О, короче, вот оно, вот оно место, да получается? А нет, это другое место. Другое место, но смысл тот же. Так, для начала я сейчас пособираю, а потом будем уже врубаться в головоломку. Так, ну в принципе уже можно врубаться в головоломку. Окей. Что мне нужно сделать? Мне, я так понимаю, нужно... А... Так, вот это отодвинуть. Да... А ну-ка сейчас испробуем. На место. На место. Окей. Okay. Так. А я могу еще, наверное, теперь сюда запрыгнуть. Да? А туда теперь нет. Так. короче, понятно. Мне нужно сделать, смотри, следующее. Оп. Оп. Оп. Хоп. Опа, а-то под а под пододвинулась, а-то пододвинулась. Так, пододвинулась и зачем она пододвинулась? Непонятно мне. Природа этого деяния. Так, зайди. А интересно, врагов я могу бить, пинать вот так вот? надо будет исправить на обезьяне о ништяк окей так куда попали куда попали так что друзья э -э -э, игрушка вполне а, -а, а погоди ка вполне себе короче очень даже вот. В плане, так я допрыгну до сюда. Окей. В плане разнообразия будет, ну я так предполагаю. Опа, еще туда. все, что нашел, все мое. Так, ладно. Теперь. Ага, понятно так стену ломаем о а вот и хранитель вот и хранитель Эй! эй эй thank you very much, короче бла-бла-бла бла-бла бла-бла бла-бла-бла бла-бла бла-бла бла-бла бла-бла бла-бла низкий поклон и исчез Один из одного, короче, на этой локации надо было найти одного всего. Теперь я как терминатор, короче, выбиваю стены просто. Вот, так. О чем я говорил? Я уже забыл, о чем я там говорил. Вот. А, будет еще босс. Как я и говорил, помните? Только я не знаю, насколько он, короче, будет огромный там или. Еще что-то, но босс будет Это я тоже вычитал В виде, я так понял, обезьяны какой-то Именно в виде той обезьяны, с которой все это началось Которая выпустила весь хаос, короче, наружу Так, мне надо это как-то сделать А здесь лава, видишь? А А, ну я понял Так Только что мне это даст Тут столько всего всяких ящиках и мне на надо наверх. А, смотри, там еще сфера. не наверх. Короче, попробую вот так. Да я запрыгнуть теперь смогу? Что -то такое там? Там лава? А, -а, а, вон оно ч ⁇ Надо, короче, запрыгнуть сначала выше. Так, вот... Бляха! Уставили тут. Так, а -а надо, короче, вот тот ящик с шаром запихнуть вот сюда. Так, надо как-то все это отодвинуть. Смотри, уже более глобальные, да, такие стали э, эти. Так. Так. Ага. Теперь, а, а, да, да, да, да, да, да, да, чуть да, сюда, да, вот да, все. Так, ну и что это теперь мне даст? Что мне теперь это даст? Я все равно туда запрыгнуть не смогу. Мне непонятно. Система. Допустим, я вот запрыгнул. Выше-то как? Тут настолько все высоко, что я не понимаю, как это сделать на эти, на эти ящики я тоже не могу запрыгнуть, да, получается? Так Какой-то... Какой-то ступер хм. Какой-то, мать его, ступер Здесь полосах нет, чтобы я... Бляха. Ой, это затуп, затуп, затупило, а. Понятно, да, теперь? Система. Так. Ну, то есть. Так. Все, окей. Так, э -э вниз... Нет, вниз мне пока не надо. Мне надо собрать здесь все вкусняхи. Так, там что у нас? Нет ничего. Вот. Еще, короче, я вычту. Так, сфера есть. Два из четырех. Еще две где-то надо найти. Одна, короче, в начале я помню, да? Нам было не достать. но теперь я думаю, у нас как-то что-то получится, наверное, скорее всего, это сделать. Вот. И где-то плеха прям в лаву прыгнула. И где-то еще одна. Вот. Так, а еще, еще, еще, еще, еще, еще, что я хотел сказать. Вот. А, Группой студентов, короче. Короче, есть еще одна игра. Вот. А, называется Project, Project Uli, что ли, как-то так. Вот, какой-то шутер. Сделано тоже студентами из той же, короче, школы. Я так понял, это какая-то школа, в которой. А... Каждый год, что ли, выпускники делают какую-то игру. Вот. Вот есть два проекта, короче, из этой школы, я так понял. Вот этот и проект Улей. Проект Улей, я только не, не знаю, вышел ли он, не вышел, но как бы новости о нем уже есть. Так. Окей, поднялась. Ага, теперь я могу вот взять сферу. Еще одна сфера где-то а, Погоди Мы могли же Да, мы могли же Так Мне сюда надо Или мне обратно надо идти Погоди а обратно я, а куда? Обратно никуда. Или куда-то надо мне идти, обратно. Папа, папа, папа. А, обратно я все равно не попаду. Понятно. Мне надо наверх. Короче, вот так по кругу бегаем. Начинается. Начинается. Смотри, видишь, начинается уже что-то все подзапутаннее и подзапутаннее. Всё. а нет вот дверь. -то. так ну-ка а, я так понял можно перемещаться через локации через эти и ничего нам за это не будет вот сейчас проверим как бы. я вернулся вот в предыдущую локацию в эти в архивы сейчас посмотрим что мы можем здесь сделать у нас же теперь есть супер башмак вот можно ли как-то посмотреть э, статистику? Ух ты, здесь еще и карта, смотри, есть. Ого. Смотри, статистика. А, задание, миссия. А, спасти так, спа а, что-то там так. Шесть а книг надо найти. И две реликс. Реликс это, наверное, а погоди смотри а показано спасти типа выполнено но у меня только один спас спасен, один из трех очень башмаки тут всякие какие-то книжки прогрессии видишь еще шесть книг они не найдены лишь какие-то книги находил Офигеть. агент чего? Тут еще эти. Ой. Либра, Slipper Roll. Какой-то Drip Boots. Ничего, что не показывается. Погоди. Хм. Окей. Так, и все, да? Больше нет ничего. Кодекс. Карта. прогрессия а это кодекс какой-то. Так. Ясно, понятно. Окей. Архивы. Ну погнали в архивы посмотрим. Вот этот вот я хотел сейчас запи запиндюлить. Как надо вылечиться. Запиндюлить. Да, вот в дырку. Бляха, я уже испугался, что нифига не получится. Окей, открылась дверь. Хорошо. Хорошо. Так. А, ну ладно, первым делом мы летим сюда. Ага, закрутилась, завертелась. Опа, смотри. Ящики как-то нам двигать, открывать наверное надо будет так ладно на платформу сейчас смотрим куда же нам вот сюда для начала так я так понимаю надо э, опять сейчас выдвинуть оп А, -а, -а! собак. <съем> <съем> <съем> да, а в смысле ты не прицелилась? Ну-ка. Ай-ай-ай-ай-ай! Это было сейчас дичь. <съем> Во, вот здесь мы не были. А, смотри, вот это вот можно от. Чего? Наверное, нужен апгрейд вот этого спящего посоха. Или, ну, вот этих посоха спящих. Скорее всего, чтобы сдвинуть, чтобы он стал сильнее, чтобы я смог сдвинуть, наверное, да? Как вариант. Так. Что здесь имеем? Очередная головоломка. Окей, ну мне в любом случае вниз, сюда. Э -э -э, понятно. Идешь сюда. Сюда. А ты? А ты вот сюда. У, нифига себе. И проходик открыл. Хм, прикольно. Так. Теперь пододвинуть вот сюда. Зависает, как матрица. Вот. А, ну мне именно туда надо. Проход. Понял. Ага. Сфера. Я понял. Сюда идешь. Бляха, все запутано-то. Я надеюсь, не будет такого, что мне нужно будет потом ящик таскать от самого начала и до самого конца. В смысле? Сюда иди. Проще пнуть. Проще пнуть. Так. Хлоп. Хлоп. Все, 6 из 6, Отлично. Мы нашли все. Все штуки. Бляха, сохраночку бы. Окей, вниз туда я не знаю, пока я не буду, наверное, прыгать. Он сохранится. Ой, ой, ой, ой, паук, паук, смотри. А, -а, -а. а прикол. Прикол. Так, ладно, Придется туда прыгать. -а, а, я здесь был, по-моему, да? Я, по-моему, здесь был. А, нет, смотри, не был. Или был? Я что-то запутался уже. Обезьяна. Чи-Чи-Чи. Я что-то запутался уже. А, да, вот здесь я был. Вот здесь я был. Окей, понятно. Так, надо хельнуться, наверное. Здесь я был. А, Нексус. Окей. Ну и вот с охранкой как раз. Ладно. А, думать будем, куда и что идти в следующей серии. Потому что что-то начинается уже все под запутанней. Ну, места. Вот. Видишь, здесь оказывается можно из локации в локацию. В те локации, в которых ты был. Вот, все это переплетается. Как бы... Как бы вот так, запутано все. Будем разбираться уже со следующих серий. Ну а кому понравилось, ставьте лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.